Суть христианства состоит в самопожертвовании, образец которого явил Мессия. Через свое самопожертвование он спас грешников от ада. Другими словами, он совершил величайший акт альтруизма. Грешник – это всего лишь эгоист, а праведник – альтруист. С точки зрения прикладного христианства, чтобы грешнику спастись, ему из эгоиста нужно превратиться в альтруиста когда он сможет войти в Царство Небесное, которое внутри нас. Царство Небесное – это метафора внутреннего блаженства, которое человек испытывает, творя добро. Без развитого альтруизма творить добро человеку тяжело. Он принуждает себя, лицемерит и притворяется. А учение Мессии и его движения в том и состоит, чтобы выработать в себе альтруизм методом отказа от своих эгоистических интересов ради служения другим, что происходит очень болезненно и с огромным трудом над собой, ибо сказано, что Царство Небесное силой берется. Первое искушение – не служить людям. Приходит от мысли, что люди начнут тебя эксплуатировать, использовать в своих эгоистических интересах, манипулировать и злоупотреблять твоей добротой. Это обязательно произойдет, что чревато заболеванием мизантропией, но при этом произойдет и прозрение относительно греховной, эгоистической природы человека и сущности греха Адама. Когда станет противно, то захочется измениться и помочь ненасильственно это сделать другим. Также придется понять, что неизменившись самому, невозможно и мир изменить. При осознании этого опыта нельзя проявлять фанатизм в благотворительности, но всякий раз понемногу увеличивать нагрузку на свой эгоизм, при этом не трогая чужого эгоизма, то есть. Начинать нужно исключительно с себя. Упражнение послужения ближним нужно начинать со своего окружения, своих детей, супруги, родственников, друзей, а потом уже переходить к дальним людям, делая их ближними. Прикладное христианство можно продемонстрировать на таких примерах. Ценить чужое время больше своего – Береть чужое имущество больше своего, уважать чужой труд больше своего, ценить чужую жизнь больше своей, любить сильнее, чем тебя любят, и мириться с этим. Уважать другого человека больше, чем себя. Редкое «эго» перенесет такие испытания. Слово «эго» – это греческое или латинское слово, означающее «я». Лучше всего, конечно, для себя придумать тренировочные упражнения самому, исходя из собственных особенностей и уязвимостей своего эго. В этом процессе самоиспытания психического аскетизма нельзя проявлять фанатизм и сразу за все хвататься. Тут главное не просто делать самоиспытательные упражнения но внимательно наблюдать, что происходит в душе, как это отражается на поступках, эмоциях, интонации голоса, движениях, настроении. Другими словами, нужно заниматься попутно еще самонаблюдением и самопознанием. Полезно вести дневник праведника, записывая туда хорошие поступки, и дневник грешника, записывая туда неблаговидные поступки. Причем анализировать дневниковые записи нужно исключительно с точки зрения нарушения или соблюдения заповедей Мессии. Люди обычно говорят, моя душа, будто бы это какой-то отдельный от человека внутренний орган, говорят, моя душа болит, обычно соматически переживая это в области сердца. Говорят, моя душа ушла в пятки, когда я испугался. По эмпирическим наблюдениям выходит, что душа мигрирует по телу. В силу моих личных исследований я пришел к выводу, что душа на низшем уровне – это совокупность эмоций и соматических ощущений, как бы сплошной сенсор. А на более высоком уровне понимания этого понятия выходит, что душа – это и есть я, индивидуальное сознание. Таким образом, нельзя говорить «моя душа». Она должна говорить «я есть душа». Если «я» захвачена исключительно своими интересами, то это и есть эгоизм. А если «я» себя отвергает, самоотрекается, то оно не погибает, но продолжает существовать в новом качестве, переходя в состояние Царствия Небесного. Душа бессмертна, а тело смертно. Значит, самого себя не нужно отождествлять с телом. Если в теле живет праведная душа, то тело становится храмом, а если в теле живет эгоцентрическая душа, то это тело становится для нее тюрьмой. Раз душа может жить вне тела, то она продолжает жить после смерти тела. Тогда выходит, что смерти тела бояться не нужно. Как-то раз я был на сельских поминках, и когда я в утешении собравшимся сказал, что душа ушедшего продолжает жить, им это не понравилось, хотя они считали себя верующими. Номинально они это признавали, но почему-то пытались оспаривать, и я сразу понял, что они не верят в бессмертие души, хотя верят в Бога, поклоняются ему ради защиты и покровительства. Вот тогда-то я четко и ясно понял, кто такие саддукеи? Они и ныне живут среди нас. Они из Евангелия пропускают учение об аде, ибо бессмертие души в том числе обеспечивает и такой вид существования. Поэтому им не хочется верить в бессмертие души из-за страха посмертного наказания. Поэтому объясним их мотив стать сторонниками распятия Мессии. Это еще один пример представителей анти -мессии. Этих людей покинули их пасторы, которые приходят к ним только на похороны, чтобы заработать на панихиде. Пасторы ждут их в храмах, ожидая от них только пожертвований, плату за предметы культа и обряды, а овцы уже от немощи и старости не могут прийти в храм. Миссионеры других конфессий, Пытаются поговорить с этими невольными садукеями о душе, но селяне им не доверяют. Если бы батюшки к ним пришли домой, как миссионеры, и напомнили о бессмертии души, тогда бы они им поверили, ибо во время ритуалов невнятное бормотание священниками молитв людям непонятно. Господи, в разуме покинувших своих овец.